Айдар Шахин – основатель научно-популярного проекта «Гайлем». Совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ он создает научные материалы на татарском языке. Это репортажи, интервью и различные статьи. Проект призван развить научный татарский язык и за время существования вызвал интерес у читателей. Однако интересует молодого человека и художественная литература. Совсем недавно Айдар закончил перевод пьесы «Джоан Роулинг» «Гарри Поттер и проклятое дитя». Кстати, до этого он уже переводил часть пятой книги о юном магии и сейчас этот отрывок читают во многих школах на уроках татарского языка. Возможно, именно перевод восьмой книги станет началом перевода остальных вот, первых книг. Если у нас все получится с издательством, с изданием книги, тогда, возможно, у нас будет большой проект перевод всех книг Гарри Поттера. Несомненно, перевод с английского на татарский сопровождает множество лингвокультурологических нюансов. К примеру, слово «вич» — «ведьма» можно было бы перевести как «убырлы». Но в татарской культуре это понятие носит строго негативный характер. Соответственно, он не подходит для детского произведения, где ведьма Гермена Грейнджер это положительный персонаж. Поэтому Айдар использовал нейтральное слово ⁇ Тусамчи ⁇ а иногда вводил авторский неологизм ⁇ Тусамчи ⁇ Бике. У э, Роулинг слова ⁇ Хаус э, ⁇ дом, э, например, дом Слизерина, дом Гриффиндера, я оставил также. То есть у меня э, гриффиндор Юрто, э, Сцизер э, это, это уже я сделал на основе э, того, что так... Примерно в таком значении слово юр используется еще достане и дегей. Это 140 век. Те, кто уже имели возможность ознакомиться с переводом Айдара, в целом одобрили работу и оставили положительные отзывы. Студент КФУ надеется, что его труды повлияют на повышение интереса молодежи к татарскому языку и литературе. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.